Приветствую вас, дорогие раки! Сегодня мы с вами посмотрим, что будет происходить в основных сферах вашей жизни в мае месяце. Он, конечно, будет достаточно энергетически насыщенным, особенно первая его половина, поскольку он начался с коридора затмений с, с 30 апреля и по 16 мая. В эти дни, в этот период, желательно проявлять сдержанность и не принимать очень важных решений. 1-2 числа вы еще будете ощущать на себе влияние предыдущего затмения от 30 апреля и вы знаете по поводу затмения, хочу сказать, что на вас оно может отобразиться очень интересным образом, скорее всего вам удастся, удастся что-то в жизни в этот период поменять, изменить кардинально причем изменить это в лучшую сторону то есть выйти победителем сила будет на вашей стороне также 1-2 числа вы еще будете ощущать влияние вот этого чудес чудесного соединения. Ну, сейчас я переставлю. Вот Переставила. Оно непосредственно связано с вашим девятым домом. То есть для тех людей, у которых деятельность связана с границей, находится далеко за границей. Ну, может быть, вы работаете с импортом, с логистикой. То вас ожидают интересные предложения, прибавки как в зарплате, так и повышение по должности Причем ну, буквально вы этого даже могли и не ожидать Причем действие это могло начаться еще в конце апреля То есть возможно вы уже что-то получили Ну или продолжаете получать По крайней мере есть еще ну, вре время, несколько дней порадоваться Насладиться результатами Этого чудесного соединения Которое в астрологии называется Аспектами большого счастья также, также Что у нас тут еще интересного Значит Я могу сказать, что Соединение Солнца с ураном Которое ну, будет практически весь этот период Наблюдаться Оно может придать вам ну, необходимо что-то менять в коллективе, с которым вы работаете. А может быть, вас переведут в какое-то другое место, может быть, какие-то крупные изменения в вашем дружеском окружении. То есть кто-то выйдет из этого окружения, кто-то другой появится. Вы знаете, какие-то, может быть, неожиданные ситуации, связанные с людьми. Но, скорее всего, что вы в этом случае будете в большей степени выступать наблюдателями чем участниками событий, происходящих с ними. Также очень важно, что 2 числа Венера переходит в соседний знак Овен. И она, Венера ⁇ любовь, она приобретает такие качества, как напористость, страстность, нежелание, нежелание терпеть. Очень важно добиваться поставленных целей, результатов. И вот здесь, наверное, все эти качества будет важно проявлять в ближайший месяц, поскольку Венера будет непосредственно идти по вашему символическому десятому дому, который связан с карьерой. То есть для того, чтобы добиться каких-то карьерных успехов, то вам нужно быть смелыми, напористыми, решительными, уверенными и ничего не ждать. Действовать самим, быть активными. С 3 по 9, благодаря интересному положению Венеры вы сможете с легкостью добиваться поставленных результатов, поскольку она будет в вашем доме карьеры образовать благоприятный аспект с 12. Но 12 это какие-то дальние могут быть перевозки, также это может быть победа в каких-то кулуарах, то есть с недоброжелателями. Ну, получится как-то легко все договориться. Думаю, что эти дни будут достаточно легкими для вас, особенно касающиеся вашей карьеры. Так, очень важное десятое число. Здесь у нас будет два события. Ну, Во-первых, Меркурий становится ретроградным. Как мы помним, Меркурий отвечает за коммуникации, за логистику, за общение. Становясь ретроградным, он возвращает нас к каким-то делам из прошлого. То есть нужно что-то доделывать, переделывать, нужно что-то заканчивать. И как правило, на этом периоде он продлится до 3 июня. Нежелательно менять место работы, нежелательно заключать новые контракты, поскольку потом мог, может появиться необходимость что-то переделать, пересмотреть. Ну, то есть, если вот что-то нужно сделать супер-супер важное, то лучше отложить на какое-то время. Ну, если это что-то такое, которое особо не влияет на общий фон вашей жизни, ну, конечно, дело ваше, можете пробовать рисковать. Но также неблагоприятное время для покупки техники новой. А вот для того, чтобы что-то чинить, ремонтировать и продавать, пожалуйста. Также в вашем случае, если вы вот в течение мая куда-то переедете, спините место проживания, то вы потом обязательно вернетесь обратно. То есть это не будет надолго. Так, еще любопытный аспект. Это Юпитер, ну, 10-го ближе к вечеру перейдет в Овен. И, конечно же, Юпитер в Овне, он в гостях у знака, который управляется Марсом, значит, приобретает марсианские качества. Марсианские – это, значит, какие? Это напористость, это, может быть, даже в чем-то фанатичность, это смелость, это решительность. И, опять же, это те качества, которые будут вам не необходимы для того, чтобы добиваться каких-то очень важных для вас результатов, особенно в сфере построения своей карьеры, своих главных целей и планов. Хорошо, если к этому времени вы получите какую-то управляющую должность. У вас обязательно получится, вы справитесь. С 15-16 у нас будет очередное лунное затмение. Закрывается коридор затмений в Скорпионе. Это будет 25-26 градус. Вообще, если у вас вот где-то в этих вот точках находятся личные планеты, то на вас это затмение может кардинально повлиять. Ну, если нет, значит просто будет, возможно, что-то поменять в своей жизни. Ну и повторюсь, в лучшую сторону, как говорила об этом в начале. Так у вас это ось получается одиннадцатый и пятый дом то есть это взаимоотношения с любимыми здесь могут быть какие-то перемены может быть изменения в их жизни изменения в жизни друзей, изменения в жизни вашего коллектива, с которым вы взаимодействуете изменения хобби, увлечения, изменения в жизни детей, ну вот такие вот моменты, очень важно в эти дни не проявлять эмоции, постарайтесь быть спокойными и не принимайте никакие важные решение еще очень важно обратите внимание с 12 по 17 будет работать аспект соединения марса с нептуном знаки рыб то есть это возможны какие-то неприятные События, связанные с государственной властью, это могут быть неприятные события ну, во взаимоотношениях, в договорах с иностранцами, иностранными инвесторами, иностранными партнерами. То есть могут быть какие-то ошибки, могут быть какие-то ложные свидетельства, могут быть какие-то мошеннические действия в это время. Никому не доверяйте, тщательно все проверяйте и не рискуйте, особенно финансами. Также в это время может усилиться конфликты на национальной почве, нежелательные сделки, переговоры. Это время, когда чувства управляют разумом. В плюсе это обострение интуиции, это благотворительность, это ну, высокая мораль, духовность, благородство, но ну, это в плюсе. Я думаю, что на всяких случай лучше подстраховаться. Итак, с 21 по 24 это время, когда любовная жизнь может преподнести сюрпризы. От состояния с кем-то познакомиться на фоне страсти до состояния, наоборот, с кем-то разорвать резкое отношение. Ну, вот такие будут аспекты у Венеры. С 25 по 29 вы станете главным полководцем своей жизни и будете смело управлять своими главными целями и своими ресурсами. Поскольку Марс пойдет на соединение с Юпитером в знаке Овна. Здесь две эти планеты очень сильны. С 24 Марс поменял знак из Рыб вышел Овен и поэтому добавил вам в соединение с Юпитером такой чудесной энергии. Энергии победителей. Также 28 мая Венера меняет знак с Овна на Телец. Энергия любви становится более мягкими, более вальяжными. Хочется комфорта в отношениях, чувственных удовольствий, чего-то дорогого и надежного. К концу месяца возможно возобновление взаимоотношений с кем-то из, кем из своего дружеского окружения и улучшение взаимоотношений с ними. Новолуние и близнецах ну, особо, наверное, на вас не на вас как-то не проиграется, но можете попробовать загадать желание. И получить приятные впечатления. Вам за это ничего не будет. Желаю вам хорошего месяца. И до встречи в следующих периодах. Подписывайтесь, пожалуйста, кто еще не подписался.